Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games, И мы продолжаем DLC-шку Resident Evil. -а. Uh, not, a, not at Hero, не герой. Не, не, not от Hero. Hero. <laughs> так, я не помню, на чем мы в прошлый раз остановились. <laughs> я помню, что мы гоняем Лукуса, а этот козлина нам постоянно палки в колеса вставляет, сволочья такая. Причем они хотят его живым поймать. Для чего хер его знает. Но я бы... Я бы его пристрелила бы, откровенно говоря, прямо на месте. Так. Ну мы начали заходы. Это прям радует. Ой, ну я слышу, как там что-то опять слизь какая-то. А что это мы на нуле? Че это мы на нуле? Так. Фонарик. А, тут же сейчас бойня будет какая-то, точно, точно, бойня же сейчас будет, если будет... Блин, а у нас гранат один, один штук гранат. А, оглушение, ну, придется с огненными ходить, что делать? А, огненные, а пистолет что у нас как? <соценно> <соценно> так, сейчас все перезарядим заранее, быстро. Ну ладно. Ну ладно. Так, что-то есть. How... Ну давай, козлина, запускай шарманку. Так, отстреливаем по головам стреляем, по головам, тихо, тихо. Вот еще один ползет. Тихо, тихо, тихо. Назад. Так, этот взорвется, этот взорвется, скотина такая. Да, сдохни. О, боже, боже, боже. Жирный, сдохни. Вроде сдох. Так, этот э, пистолет, пистолет, пистолет. Вот. Да, блядь. Не то, та, не то, та, Не, та, не та. то, перестоль... Быстрее! Есть! Эй, да, Быстрее! Есть! да, да, да, да, все, все нормально, все нормально, все нормально Так, так, так, тихо, тихо, тихо Во, Все, все, все Пережили? Скажи, что пережили, хватит Перезаряжай Либо ты способна, либо тебе просто повезло Что опять? Блять, эти маленькие твари Ты сдох? Сдох Что, кто еще? Вот еще полжет. Тихо, сдох Сдох Сдох! Хорош! Сдох! Хедшот! Ну! Нет! Не иди ко мне! Не подха. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А! так Нормально. Живем. Блин, опять же ты, все, Вс, я обратно на лесенку. Мне там комфортно, удобно, меня никто не трогает. Вс. Перезаряжаемся. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Давай давай, давай, давай, давай, давай, Сука, все-таки зацепила дрянь. О-о-о-о! У меня ж плечо свело. Тормозишь, Кристофер. Я чуть был тебя не сапал. Я не знаю, сколько я еще выдержу. Иди в перья! меня! Кто-то блюет. А мы мимо можем пробежать? Подождите, они вот такие. Да. Пробегай мимо! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! быстрее. Там что-нибудь есть внизу? Там что-нибудь есть? Там есть что-нибудь? Что ты вылупился на меня? Ладно, ладно, больше не буду. У меня ничего не осталось. Правда? Тебе недолго осталось, урод, я тебя найду. Знаю, знаю. Я совершил страшные ужасные поступки. Солдатик, я мучу. и убивал... Ваших и людей радовался секунду, этому. Парень. Вот будет радость тебя, убийской, а теперь я буду рада, глядя на то, как ты что там делаешь. Ты это слышишь? Похоже, у тебя временно исходит. <связываешь> Уйди ты мне мешаешь! Me, Если собираешься меня убить, так и сделай. Только you. ради you. бога, заткнись! Well, I I я бы рад остановиться и посмотреть, как ты горишь, да не могу! У меня другие дела, но пока. Здрисьни, <свенес> вот просто ни хрена не видно за этой мордой. Так, куда мне? Да, -а -а, определиться быстро. А, где? Куда бежать? Куда? Так, о, что-то было, что-то было, что-то. О. А вот на этот раз как-то быстро начала подземный вход. В смысле, ты не смог его открыть? Бляха-муха. А этот? Да ⁇ -мо ⁇ В смысле не поддается? А -а -а! Три! А -а -а! <свы> Мы все умрем! Вот еще один! Давай! Ты сможешь! Ну давай же, ж ты ⁇ -мо ⁇ Давай! Там уже горит все сзади! Горит! Давай! Ну! Запрыгивай, давай, давай, давай, давай, давай! ⁇ -мо ⁇ Ноль. Ёперный а? ой sí, Так, дробаш берем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, да, да, да, да, да. Тихо-тихо говорю. Тихо, выбивай давай, быстрее вылезай оттуда. А? Горячо? Живы? Фух, живы, я вас поздравляю, мы выжили. Так, все. Сейчас, мышка куда-то провалилась. Да, это, конечно, да, сейчас Chris, было. Крис, ты в порядке? Yeah, да, в порядке. Intercept... Мы перехватили только что setback? отправлены Лукасом сообщение. Listen куда? Послушай, Амбрелла и Редфид больше не помешают. Я потратил на них время, и им это обошлось гораздо дороже. Я доставлю вам данные, а потом до свидания. Он думает, что я погиб. Это наш шанс. Кому он послал письмо? Мы еще не все расшифровали. Твоя цель, Лукас. Держи меня в курсе. Ты, ты, ты. ты не пойдешь? Ну что-то переступить, но ну, ножку поднять, переступить через ступеньку, Ну, -мо-то, а! О, -о, -о, -о, О, беспомощный. Так, нам сюда, когда получается, да? Ну тут хотя бы светло и то радует. Тут что нибудь есть? Нет. Ты будешь в меня стрелять? Тут, наверное, да, нужна. А у меня нету. У меня, у меня нет. Нету, дай. Дай. У тебе есть? Так, а тут? Ну я хочу открыть ту коробку, но она мне нужна. У меня теперь навязчивая идея, мысль открыть. Ну, а где я вообще? Так, у нас есть два пути. А тут лесенка и там. А там еще дверки. Пойду туда, где еще дверки. Это открывается? Нет. Тут дверки. Открываем дверку. Лукас, жди меня, козлина эдакая. Сейчас я припрусь, я тебе задницу-то надеру. Так. Опа, это он там... Хрени держит. Мне дали как раз два патрона на них двоих. Типа зайти и их там расстрелять. И, наверное, там есть что-то, что можно взять, да? Там я вижу записочку вот тут вот. Ага, вижу. Это не записочка. Это выход, да? Ну да, это так чисто. О! 12 минут после введения дозы... К... -ка кальцификация клеток. Пять минут после введения дозы рвота. Ага. Ну, окей. А почему он не взял фотографии, не показал нам, не покрутил? Так, ну, ладно, пойдем. Сейчас выпадает все. Так, перезаряжаем. У меня как раз много патронов вот этих вот крутых. О, Вот, вот так вот и нужно показывать. Сейчас, подождите, тут отсвечивает сильно. Какая-то херня. А, это вот эти вот штуки, которые ползают и бросаются. Личинки чужого. ВМ Ола. Ха, Ола. ВМ Ола. А, это 0-1, наверное. <laughs> ну ладно. 001 Ола. А. Они там за стенкой. А я куда иду? А, ну вот, я к ним и вышла. Блять, мимо. Первый есть. Второй есть. Ну, хорошо. Он их тут скармливал, да, им что-то кого-то. Вот ты внезапный. А... В смысле, я ему в голову стреляла, отстрелила руку. Это как вообще? <с> И две ноги. Зато голова целая, блин. Он продолжает ползти. Все готово. Стреляла в голову, каким-то макаром стреляла в две ноги. Я, конечно, касаю, но не настолько. Это прям меня вообще игра пытается унизить. забыл, как как их вообще всех зовут? Я уже все забыла. Так, журнал Е001 22 июля. Мне показалось, кто-то ходит. 16-го года. Состояние здоровья в норме. Психическое состояние в норме. Секрета, секреция мутамицета в норме. Прочее нет. Почти никаких изменений. Она просто целыми днями играет с куклами. Превратила сегодня двоих в плесневиков. 12 августа 16 -го года. Состояние здоровья. Кашель, усталость, психическое состояние, легкое раздражение. Секреция мутамицета. Повышенная... А, повышенная... Прочее нет. После игры в мяч с отцом она пожаловалась на усталость. Превратила одного в плесневика, толстяка. Так, 6 августа, 16. Состояние плохое. Психическое раздражение. Секреция мотомицета очень высокая. Прочее внезапное старение. Она вдруг начала стареть, похудела, волосы выпадают, все такое. Чем больше кричит, тем больше блюет. <соц> Подвал весь в порах. Явной причины старения не обнаружено. Нужно получить дальнейшие инструкции. 9 сентября. Состояние здоровья слабое, но стабильное. Психическое состояние, помешательство, бред. Секреция стабильная. Прочее, нет. Старение замедлилось. Вроде бы даже стабилизировалось. Компания прислала не... Некротоксин Е Приказано использовать его, если она выйдет из-под контроля А я думаю, у них нет чувства юмора Выйтип Я уже вышла из-под контроля А вот игрушки, значит, в которую она играла, получается, да? А, это типа Она мелкая А это это самое Бля, я вообще, я не помню, как, как, кого, как зовут, блин Так. Это потрошки. Патрушки это хорошо. Чё ещё ещё что еще есть? Еще что-нибудь есть? То есть ради этого я при сюда приперлась. Почему у меня граната в руках? Что происходит? Почему граната? Ладно, выруливаем дальше. Идем смелой походкой на приключения. Бить морду лукусу. Лукус, хирукус. Сейчас я с тобой разберусь, гаденыш. Так, это мы уже смотрели. Так, мы шли. А там на лесенке что? Если нам по сюжету получается туда идти? Так, отсюда мы пришли, а вот тут вот что тогда? А, это значит срез, получается, мы отсюда выйдем в конечном итоге, когда будем возвращаться обратно. Наверное. Я подозреваю. Ну, иначе, нахрена закрывать с другой стороны. Если дверь есть, но она закрыта, значит, мы отсюда выйдем с другой стороны. Логично. Открывается? Нет. Так, мы поднялись уже по лесенке, получается. Сука! Забью! Не зря я взяла ножичек и стала его бить по башке. Ох, напугал, все равно напугал. Даже несмотря на то, что я ожидала, в принципе, что он встанет, все равно напугал, скотина. О, патрошки. Это не открывается. Это что? 11 июня 2017 года. Как же меня достал этот Лукас! Они только что назначили его главным исследователем, но это моя должность! За кого они меня принимают? Почему я дипломированный... Да кто-то ходит, ей-богу! <звук> <звук> э -э за кого я не Почему я, дипломированный микробиолог, должен работать под началом психа? Он только и делает, что играет с подопытными, заставляет их сражаться и проводит ненужные вскрытия. Он болен. Он даже не подозревает о потенциале мутамицена серии Е. Обязательно пожалуйста на его поведение следующ на следующем совещании со штабом. Но я так подозреваю, что ты все, мертв, да? <звук> Закрой. А этот шкафчик не открывается. Но у нас еще плюс три бомбы, это радует. Давайте тогда сразу махнем. Да-да-да. Ты его нужно выделить, потом нажать переместить. Это очень неудобно сделано, крайне неудобно. Так, это для пистолета. Это, а, это не берется. Все. А вот этот говнюк. Скотина падла уродец. Нет энергии. В смысле нет энергии? То есть мы должны что-то туда вот чтобы к нему проникнуть. Лукас. Он сейчас еще нас увидит, это вообще капец будет. Я не хочу, чтобы он нас видел. Мы должны просто к нему проникнуть и как вставить. Ему. Кое-что, кое-куда. Ещ по отпадла. Сейчас я тебя устрою, скотина, такая То есть нам, получается, вырубить надо все это. Oh, Jesus, тихо, тихо, тихо. Главное не палиться. Лукис! Oh, Открывай! Давай, давай, давай! Открывай, да открывай ты, ёб твою мать! Где ты, сука? О, ну я так чувствую, нам уже его не догнать, да? Я бил всех исследователей соединения, они полезли куда не надо, пока я... Они полезли куда не надо, пока я не наблюдал за ними. Но я-то знал, что они задумали. Наверное, им не понравилось работать под моим руководством. За это я бросил их в клетку с плесневиками. Эти ученые наложили в штаны и умоляли меня о пощаде. Боюсь, не удержусь от смеха, когда сообщу о том, что они погибли в результате несчастного случая. Наверное, самое время при... а, порвать соединениями. Один лишь я могу по-настоящему использовать плесень Эвелина. Вот точно, Эвелина, ее же -то, мелкую сучку-то. Что у тебя еще тут интересного? Отмычка! О, сохранялка! Сохранялка, сохранялка, сохранялка! Так, найдите Лукаса, но... Опять максимум достигла. Ладно, поехали так. Опять с самого начала. Так, ну Лукас там пока бежит. Что у нас тут? Отправлен на четверг, 20 июля 2017 -го года. Ситуация немного вышла из-под контроля, но я все удалил. Отправлю данные по серии Е. Это не займет много времени, после этого я ухожу. Окей. Посрался, Гаденыш. Так, тут мы можем открыть. Да. Ну вот, да, вот как раз выход. О, о. А тут же а, Покупатель данных по серии Е есть. Приготовиться к передаче данных. Ага. Продает данные. Ну вот нафига он вам живой? Давайте его пристрелим и все. Или вы будете из него информацию тупо вытягивать. Кому он продает, что... а, -а, -а! тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Так, она на меня смотрит. А я могу что-нибудь с ней сделать? Если я брошу в нее гранату, она умрет. Э, ну, давайте попробуем. Ой. А, получилось! А то есть у нее даже выстрелить можно, да, наверное? Зашипись. Слушайте, а хорошо. А мне нравится. А, ты можешь открыть, да? У них тут некоторые двери, тот и на F, блин. Ты... Черт возьми, ты жив. Почему ты не сдох? Мне Мы перехватили твои сообщения, ты сливаешь информацию. Крыс, лучше не лезь в не свое дело. Многих людей интересует наша маленькая Эви, очень многих. Твои друзья-соединения в курсе? Вряд ли им это понравится. Это мое дело. Я сам с ними разберусь. Думаешь, сдюжишь? Чё, чё, чё, чё, чё? Это что такое? Это что такое? Размахался ты мне тут. Ай, хорошо. Как? Как такое возможно? Ты же ему в бошку выстрелил, нет? Возможно. Все кончено. Нет, нет. Ну уж и нет. Лука, заткнись и смирись с этим. Ты очень этого хочешь, да? Надо же. Такое вот, что это при этом чувствует. У нас тут проблема. Заражение достигло критической точки. Спасибо, я как бы в курсе. Я вот что тебе скажу. Тебе чертовски не повезло. Действие осторожно Будь предельно осторожен О, это что-то новенькое Можешь подумать, я тут прогуливался лукас козлина Естественно, он был заражен Но он, блин, он ходил, он был похож на труп Вот что это на самом деле Так о, божечки, кошечки. Слаби, То есть мне теперь вот эту херню бить, да? А -а -а -а -а -а. Нет, нет, нет, нет, нет. А -а -а -а. Ну зато попали? Попали? Ну, давай, выходи, выходи, выходи, выходи. Где ты? Вот, вижу. Вот тебе еще в чан. Еще в чан. В чан. Ну, мы вроде неплохо. А мы можем? А, вот сюда еще. А, то есть, окей, мы ему стреляем в голову, он откидывается и, грубо говоря, получается... Что, что ты мне показываешь? О! Ну, повернись ко мне! Тихо, тихо, тихо! Покажи свое личико! Все, стой, стой, стой, стой! стой. Не, не надо, не надо! Так, он качнулся, качнулся, это хорошо! Так, вот! Давай, давай, падла! Давай. Ага. Все, все, все, все. Выбегаем. Ух ты, у нас от пистолета семь, семь, семь, семь патронов. -мо. Так, тут что-то происходит. А, -а, -а уровень же ошкаливает. Убей эту тварь, пока кислород. А, вот так вот. Я себе. Ай-яй-яй-яй, где он? Где он? Где он? Я просто отвлеклась, блин. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, перезаряжай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ладно, теперь мы знаем, что делать. Мы знаем, что делать. Мы знаем, как его убивать. Сейчас мы его убьем. Гранаты нам тут не помощник. Явный, причем такой. А -а -а -а -а -а -а -а так, где мы? Ладно, проходим. Ну, где ты падла? Ну, давай. Бежим. бежим. Сука. Я надеялся, что буду его взрывать. Бежим, бежим, бежим, бежим, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, все, берем. Где? Где это падла? Где эта скотина? Где это падла? Где это, падло? Где это, падло? Не вижу, не вижу А, вот он, вот он вот он. Тихо... В голову давай! В голову! Пою же мать! Да встань уже! Стреляй в голову ему! Вот! Вот! Вот! Пошло, пошло! Перезаряжаем? Нет, берем Так, все, выбегаем Перезаряжаем Вот он, вот он. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, я тебя сейчас поблевану. Тихо, тихо. Ах ты ж сука. А! Зачем ты на меня прыгнул-то? Так нечестно. Выбегай, выбегай, выбегай в срок. Давай. Давай, давай, давай. Ну давай, чуть-чуть осталось живить. Я прям чувствую, что чуть-чуть осталось. А -а -а -а. Он там веселится бегает. Давай. Блин, ну вот это, конечно, убийство на время. Так такое себе развлечение. Так. Я стараюсь быстро и реально патроны менять. Да, да, куда достань ствол, ты да куда его убрал, блин? <тит> вот, да, вот, да, вот это вот сейчас неприятно было. Да? Охренеть! Успели. У меня дробаша вообще ничего не осталось. По нулям. Игра кончена. <свинья>, Свинья мерзкая. <свинья> Сука, так вот да. Да сейчас, наконец-то. Передача данных почти завершена. Мне до компа бежать? Что, вытокни из розетки? Как ее остановить? Way... Тебе надо как-то выключить сервер. По идее, там есть трансформаторы. Их можно... Ну, почти вытокнул из за да, <laughs> из розетки. Так получилось. Наверное, наши компьютерщики разозлятся, но... Черт с ними. Что у нас там? Объект зачищен. Даже новые монстры нейтрализованы. Тогда я ухожу. Да хрен вам этот Лукас прям так вот просто сдохнет, блин. Джек не сдох. И Лукас не сдохнет. Good. А, стена продолжает работать. Хорошо. По периметру. Как считаешь, мы хорошо справились? К сожалению, погибли люди, но плесень не, не попадет наружу. Надеюсь, это были последние жертвы, Эви. Надеюсь. Крис, тут тебе звонят. Если хочешь поговорить, доберись okay. до лагеря. Хорошо. Уже иду. Че, все что? Да ладно! Блин, ну нет, я не буду записывать, как в прошлый раз. Это тяжело. Нет, ну нет, ну нет. Ну нет. Ну нет. Суки. Что у нас тут? Куча опять сейчас предметов нам надают. Новая сложность. Высокая сложность. Да, выходим. Что уж тут? Полчаса, блин. Полчаса. Приблизительно. Ой. Ну, что нас ждет в следующий раз? Так, это вырезанные материалы, не герои. Гиб... Так, 55-й день рождения Джека. Итан должен Умереть. Я даже не знаю. Ну, короче, выбирайте, что в следующий раз будем играть. Ну, потому что не, не, не, не, не, я не буду записывать дальше. Я не буду. Я не... Ну, как в прошлый раз, я не хочу. Там дофига. А хотя... Ну, давайте Итан должен умереть. Я не знаю, что там. Что там будет. Или 55-й день рождения Джека. Давайте 55-й день, день рождения Блин, <свят> какая веселая музыка Надеюсь, надеюсь, ее не забанят Серьезно, потому что Это всякая хрень Ну, давайте, чуть-чуть поиграем Прямо совсем капелюшечку Я разделю видос так, Ладно Как в прошлый раз, короче, разделю видос Полчасика поиграю Полчасика, полчасика. Или даже меньше Короче, чуть-чуть поиграем Посмотрим, что это вообще хотя бы такое. Все, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за то, что вы были со мной. Всем до встречи, всем пока.